Ну что ж, пришло время рассказать вам про девайс, который может создать сильную конкуренцию для Харона или же Батлстара Бэйби. Всем привет, меня зовут Глеб и с вами, как всегда, сигарет нет. Сейчас я расскажу вам про новый девайс под названием Saurin Ace Pod. Девайс поставляется вот в такой вот картонной упаковке. На лицевой стороне есть... Логотип компании, название девайса и изображен сам мод. На противоположной стороне все как всегда. Технические характеристики и комплектация. Открыв коробку, мы сразу же видим инструкцию. Под ней находится сам мод с предустановленным картриджем. Снизу расположилась картонная вставка, которая скрывает кабель USB Type-C. Девайс вышел небольшой, и его размеры не сильно отличаются от популярного Battlestar и Corona Baby. На выбор от производителя будет представлено аж 12 цветов. Среди них можно выбрать моноцвета, к примеру, как у меня такой синий-бирюзовый цвет, можно выбрать хаки в стиле карбона или же с рисунком космоса. Выглядит он просто потрясающе. Корпус мода выполнен из цинкового сплава и пластика. Рамка мода металлическая и слегка сплющена. Но для того, чтобы поставить этот девайс вертикально на любую плоскую поверхность по типу тумбочки или стола, нужно будет потратить немало усилий. Боковые панели пластиковые и они довольно сильно скруглены. Этот пластик невероятно глянцевый и к сожалению очень хорошо собирает все отпечатки пальцев. На корпусе мода есть одна единственная кнопка, она отвечает за включение и выключение девайса и за подачу напряжения на картридж, но также напряжение на картридж может подаваться и при помощи затяжки. На кнопке Fire есть один небольшой информативный светодиод. Горит зеленым, значит аккумулятор заряжен от 100 до 70%, горит синий, значит от 69 до 30%, горит красным цветом, значит заряд аккумулятора менее 30%. Во время зарядки цвета меняются по такой же системе. Внутри этого девайса находится действительно огромный аккумулятор объемом 1000 мАч. В верхней части девайса рядом с картриджем под небольшой заглушкой спрятался порт usb C. Заряжается девайс силой тока в 1 Ампер, а это означает, что от 0 до 100% он будет заряжаться не более чем за 40 минут Картридж обладает довольно стандартным объемом в 2 мл, сопротивление на испарителе 1 Ом Заправка находится сбоку и закрывает ее силиконовая заглушка. В плане затяжки здесь что-то среднее между секретной затяжкой и кальянной. По вкусу здесь все на высоте и никотин передается отлично. Можно смело парить солевой и обычный никотин и также можно парить даже нулевку. В конце этого ролика я могу смело посоветовать данный девайс как пользователям со стажем, так и новичкам. Он обладает очень вкусным и качественным картриджем, огромным объемом аккумулятора и прекрасным внешним видом. Спасибо за просмотр, с вами был Глеб и сигарет нет, и до встречи на нашем канале.